В общем, никогда не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Что завтра этого не может быть. Может не быть уже. Вот именно это произошло с той лыжей, о которой сейчас пойдет речь. Здравствуйте! Новая лыжа в линейке компании «Скотт». А, новая, пришедшая на смену хорошей старой. Для тех, кто следит за Скотом, ну или в принципе просто в курсе темы, значит, знают, да, что была у компании Скот хорошая лыжа Sage. Она была сначала Sage Brush, потом была Sage, это была такая всеятная, супер универсальная, расслабленная лыжа. Вот ее больше не стало, на ее смену пришла лыжа Slide, которая выпускается в двух вариациях по ширине талии 93.100. Ну, естественно, каждый там по несколько растолок. В общем-то, это не, не Sage. Это новая лыжа, которая пришла на смену Sage. Sage списали, пришла вот эта новая. У нее немножко новая конструкция, они легче... Вот, и они, ну, как говорят представители Скота, для еще более расслабленного катания. Хотя я, честно говоря, не знаю, туда еще более расслабленно, что в моем понимании Сейджа, ну, ну, как вообще такой пенсионерский был. Вот, Хотя, по ощущениям, вот так вот, держа в руках и глядя на эту лыжу, я на самом деле понимаю, что она где-то, наверное, ближе к доске. То есть, соответственно, поинтереснее, то есть где-то бэк-меджику даже, наверное. Хотя, конечно, все это, в общем-то, надо проверять на тестах и смотреть, как она поедет на деле, а так, впрочем, рассуждать это все теорией диванной. Все, ну то есть вот, если вы думали о том, чтобы не купить ли нам Sage, то забудьте и начинайте уже теперь уже думать о а не купить ли нам Slide. Вот. Как она едет, мы попробуем найти на каких-либо тестах. Ну, естественно, вам расскажем, вы не пропускайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки в соцсетях и на YouTube и ходите чаще на сайт. Ну и больше катайтесь, в общем-то, потому что с катанием все то же самое, все, что вы не накатаете сегодня, вы завтра не догоните. Завтра уже может не быть, поэтому давайте вставить. Встаем с диванов и вперед на снег кататься. Все. Пока.